Более. Нет, нет, не ломай мои механизмы. Иди на базу свою. Знаешь, у меня минус уши были. Да? Ай, ай, ай он меня хочет затоптать. О, заработала. Бегает, бегает. Смотри, он бегает. Так. В розовую и желтую не надо. Всем привет! Сегодня будет новая рубрика «Битва строителей». Суть этой рубрики в том, что мои подписчики будут строить постройку на определенную тему и за определенное время. Сегодня будет 4 участника, которые будут строить робота за 2 часа. На робота, который вам понравится больше всего, я сделаю туториал. Напишите в комментариях под этим видео, какой робот вам больше всего понравился и напишите почему. А если вы смотрите это видео из будущего, то, наверное, туториал уже вышел. Сейчас давайте я вам быстренько покажу, какие роботы у них получились. Ну а потом вы сможете понаблюдать за интересным процессом их строительства. Да, сегодня я очень много говорю. Ладно, не буду больше тянуть, начинаем смотреть их роботов. Ну все, мы начинаем смотреть всех роботов, с Кима начнем. Ну, давай. При ударе я с другом, он чудище построил. Я как ударил, он на край карты улетел. Еще у него есть огнеметы, но только их еще и не доделаем. Еще поставил щиты, если противник атакует даль дальним... Ну и, в принципе, все. А, ну да, это на тени кнопки, чтобы... Ну там. Ну вот так они сгибаются. Ну, тогда смотрим следующего робота. Так, Кримсон уже сюда прилетел. И вот радужный робот Кримсон. Ну, давай, садись, покажи, как он работает. Так, у него крутится барабан. А как он ходит, покажи? Ой, это режим кувыркания. А еще что он умеет? О, он умеет просто прыгать. А пушка тоже есть? Так, ну давайте дальше. Я пойду сейчас к Сондуру. А, а что твой робот умеет? Попробуй походить вперед. О, так он прикольно ходит. Даже может любого человека догнать. О, еще есть супер прыжок. Кажется. Куда-то, а, вон там. Давай уже сюда возвращайся. У тебя там есть наверху пушка. Что она умеет? Я идет там делал механизмы для нее. Она умеет вращаться. Подниматься, опускаться. А еще ты там поршни ставил. А. Может выдвигаться вперед и задвигаться назад. Фу, прикольно. Ладно, давайте дальше. Сейчас мы будем смотреть робота Амогуса. Так, тут есть место для друзей. Открывается сюда. Туда можно закрыть друзьям. Тут есть стульчик а это место для друзей да, также этот шлюз может закрыться дальше ну, мне стульчик нужен. А, вон у тебя сверху есть стульчик я готов ты можешь руку задвинуть или она там стоит э -э, могу проблема с пистолетом будет да я планировал нож Сделать. Мы застряли Еще этот робот Амогус умеет ходить На этом его функции заканчиваются Поэтому мы приступаем к самому интересному Так, смотрите, это домик Кримсона, если что Красивый Вот с ним сегодня будете соревноваться Сегодня вы будете строить постройку за один час Ладно, мы чем по разным командам или как? По разным командам Сегодня вы будете постройку строить за один час И вы будете строить робота Хорошо. Какого вы хотите, с механизмами, сейчас расходитесь по командам. Ну лучше да, по ближайшим, да. в розовую и желтую не надо. А. Ближайшие четыре команды, и Кримсон можешь свой домик убрать. А, в розовую. Всё, я тебе в синий. Так, сейчас я поставлю фейерверки. когда я из него выстрелю, тогда вы начнете строить. Давай, я как и договаривались? Ай, чё так громко тебя слышно? Знаешь, у меня минус уши были. Да? Давай попробуем, как и договаривались, мешаем. Итак, три, два, один, поехали. Ну, думаю, вы можете начинать. Так начинаете строить, я себе возьму побольше розовых конфеток и иду прямо к вам. Так, вот таймер идет, артия. тут артия, он что-то уже строит робота. Ну как получается? Классно. А теперь мы сделаем супер мув. Понятно, это у нас у Арти. Я пойду к Кримсону, посмотрю, ну, наверное, у вас тоже есть шансы, но Кримсон уже начинает строить механизмы. И у него же получается что-то очень классное. Так, дальше я иду в синюю команду. Здесь у нас Амугус. Могус. Че, микрофон выключил? Ну а че нельзя? Можно? Он тоже строит робота, но такое. Я что-то не понимаю какого. Так, и сейчас мы идем к Сондеру. Он тоже начинает что-то четвероногое строить. Ну, у Кримсона было. Но Ну, мы еще посмотрим, как Кримсон и Сондер будут делать декор, но они пока делают механизмы и оба из сервоприводов. Но пока что у Кримсона и Сондера появляются какие-то механизмы. Вот, еще один бонусный участник что-то делает. Вроде А может мне телепорты поставить? Ко всем командам сейчас. Все, я, я установил ко всем командам порталы, и теперь могу к вам телепортироваться и смотреть. Так, кому же мне первому пойти? Ну давайте. Так, пойду в зеленый портал, но у меня тут второй. А это Кримсон. О, Кримсона тут что-то в небе. Кримсон, вообще. Это, ты себе слот для сохранения. У всех есть, чтобы сохранить постройку. Ой, да, я забыл. Нету? Нет. Ну, у меня слава богу, есть. Он берет и строит даже под поворотом. Я забыл сказать, надо свод подготовить. Это что там такое? Посмотреть а у можно? Посмотрите у других, ну, можно. <смех> ну смотрите, это ваше время будет уходить. Только целый час. Целый час, уже 10 минут прошло. Робота могут, с да? немного криво стоит. Это нормально Ауч. Это что то коробочка? внутри штучки. А, это здесь же... робота могус какой-то с механизмами пока что непонятными. Будет, это... Пойдем к Сондору. Сондор уже декор начал строить. О, у него чуть вероногий робот. Он... И он Вы... использует Вы... Это... это новое Я... дело но развалился механизм, он уже не знает, что делать. Так, ладно, я пойду ко всем. Только у меня, пор... когда я вышел, у меня порталы этот Дадись. Где Артия? Я не знаю, куда ты ушел что ли? Вот сюда, я внутрь найди. Так, ну я не вижу, что у тебя тут что-то изменилось, так? А нет, ты что-то внутри строишька? Ты кажется руку строишь, чтобы у Амунгуса выдвигалась, Ну ладно, потом посмотрим. Что там в красной команде у Сондора, Давно к нему не заходил. Так, что тут у Сондора? Сондор немножко переставил свои сервоприводы. Так, ну больше Теперь я нужно... не заметил изменений. Теперь нужно тестировать постройку. Ой, я... меня... подожди, я сейчас приду. <гас> у меня нога почему-то отвалилась. А, заново надо загрузить. Кримсон тут. Большие проблемы, потому что он не приготовил свод. А у меня ровно конфетка застроил... закончилась здесь. На, на этой строительной площадке. Так, ну сейчас я иду к Могусу. О, что тут нога какая-то. Очень крутая. А зачем так много колес поставил? Ой, у там лицо Могуса упало, шапка тоже. Могуса, лицо отвалилось, как так? Кто-то такого не планировалось. Что, не нога? Подпадку, да. Он что танк-трансформер строит или что, а я что не знаю. Строил. Смотрим, что там четырехлетний строитель построил. Ой, здесь супер-пупер-робот. Много пушек. Если ППП будет, то он точно вас выиграет. Ой. Опять лицо отвалилось, но мы это сейчас починим. Это нужно блок задвинуть туда внутрь. Опять нога отвалилась. Как так? Почему нога отвалилась? Ну, посмотри, ты наверное, там сервопривод не привязал, но ну, не связал. Блоками? Могу связать? там тоже эксперименты проводятся так я сейчас иду к сондуру посмотрим что здесь у сонду уже построил механизм и начал делать декор пока я не видел как это работает так я лечу сначала к сондуру Где крестик камеры? Там таймер стоит. А, да я лечу. Пью. Ой, Сондор, что ты сделал со своим роботом? Ой, извини, мешаю немножко. Сейчас отъеду. Так, а как мне отсоединить камеру? Я только могу две удалить. То я не просчитал. Только мог сделать шаг, его разворачивает. А, зачем ты ко мне oh пришел? А! Меня Могус о, украл. Как еще время? А Могус даже не падает. Он не может упасть. Он не может упасть реально. Тут камеру, думаю, не надо оставлять. Уж тут останусь я. Так, нажимаем на гейпад 1. И тут у нас... О! Робот Сондер. Только он пока что -то умеет только танцевать. Так. Эм, у Кримсона тут тоже робот, который тоже ходит. Дальше. Здесь пришел робот Амогус зачем-то, они к другу мешают. Он все мешает. Ладно, ладно. Камера тут пусто, потому что робот Амогус отправился в далекое путешествие. У Сондра что-то не то 18 получается. Минут, -то? Нет. 18 минут? Нет. Час 18 минут. Ой, он него ходит. А -а -а. Ну, хотя прикольно. Но это максимум, если вы успеете построить, то ладно. Сондор решил сделать боевого робота, он начал строить пушку. Ну, Клинсон мне очень жалко, что ты сохранить не можешь. Свое произведение искусства. Ну, все-таки можно как-то сделать, чтобы Клинсон мог сохранить? Давай. Прозрачность на 0% у всего поставь. А, нет, у нее ну. нет коллизии. Нету. Нету. нету. Ни у чего здесь нету коллизии. А у колес есть? У колес. У колес, да, есть. А у этих розовых блоков тоже выключи-то. Я, да, я выключил. Нет, вот, смотри. А, ну это, сейчас. Это, это... А у этого? Все, А у этого? Окей. И у этой штуки я тоже, как влези, -то, отключил. Теперь отключи фиксацию всего этого. Ну, ты только смотри. Так, я беру джетпак, иду наверх. У тебя такой крутой джетпак. Ты удалил, что ли, платформу сейчас? Нет, она под карту провалилась. А. Можно меня управление? Садись. Я пошел на пассажирское. А как на нем ехать? А, а как анимацию включать? Е, е к У одного из ну, севаприводов включи обратный поворот. Э, Севапривод. Обратный поворот, все. Но ну, почему он так дрыгается, мне интересно. Может потому, что ты ноги из металла строил. Подожди, а если вот так? А, а у тебя есть такой блок, называется пластик. Есть. А ты можешь эти ноги из пластика построить? Мне его всего 129. А можешь вот так их просто и... вот эти ноги покрыть пластиком, а потом удалить внутри ну, титановую да, часть. Да. Вот так, так сделай. Будет. Ну чтобы внутри пустое было из пластика. И у тебя его мало. Сейчас я пойду и посмотрю, у кого там что выходит. Идем на проверку. Первое, могут робот. Делай обшивается пластиком. Второе кримсон. Строится микроблоковый декор. Обычно Кримсон строит блоковый декор, и это очень красиво. Но на этот раз Кримсон решил что-то немножко полегче сделать. Ну ладно. Я кажется, понял. Пушка будет выдвигаться, и когда стреляет вот так, что ли, отталкиваться назад, что ли? Если это будет, то это будет очень красиво. Мне бы интересно посмотреть, как робот Сондра работает. И робот Кримсона. У кого на сколько процентов готово? Напишите. Или скажите. что а у тебя на 90... А Могус готов на 90 процентов. А вот этот танкомашина машина, что это такое в синей команде? На сколько процентов? 75 процентов. У Кримсона робот. На сколько процентов готов? В робок напиши. 70 процентов. Сондра, робот на сколько процентов готов? 60% Ну да Робот Сондра, это минимально Это 60% Все остальное почти готово Ну в чат посмотри, ты Кто ты? Я ух Ну ух! 59,9% процентов. это самая незаконченная постройка Не 9, а ну да 9. Ладно, давай заканчивай побыстрее у него не на робота больше похоже, а на какую-то машинку. Вы не шаритесь, кто это? Мы шарим, это машинка. Во-первых, это не просто машинка. Во-вторых, это не машинка. Это машинка с лавой. Это машинка с пушкой. Это не лава. Ой, блин, вот этого у Сондора пушек. Всем нам конец будет. Ух. Что происходит? Что? Эм, Амулус. Ой, упал. Аму и все равно он... Импостер его разрезал. Ну, о, забери свою камеру. Да не заберу я свою камеру. Просто Камера надо воду... Камера Воду просто включи, и тогда все узнаешь. Правда или нет. Надо было заново загрузить. Ой, там одна постройка уехала. Огромная палка брата уха. Решай проблему. У вас осталось 39 минут. Что-то здесь чисто. О, робот Кримсона идет просто очень красиво. Кримсон, ну сохрани его, как я тебе сказал, пожалуйста. Он так прикольно ходит, ну пожалуйста. Позор О, сохрани. Шахар. А Ты что позорного? Да? Так. А, нарешай свою проблему. О, заработала! Я же говорил, делай как О, смотри, тебе ух бегает, бегает, бегает, смотри, он бегает. Как я посмотрю, у меня камера ограничивается. А, оно не по... а он только не поворачивает. Это единственный минус. Потому что впереди передние ставить, а сзади задние. А я так и сделал. Нет, у тебя там везде передние. А у меня там передние? Могу заново. О, почему-то сложно А ты? Почему-то Сонтер все перекрашивает в оранжевый цвет. У Кримсона вообще обалдеть, как круто. Он, он в радужный цвет начал все красить. Здесь у нас серый робот. Здесь у нас радужный робот. Здесь у нас Амогус робот. Здесь у нас... я, я уже Мои камеры следят за всем, что находится. Смотри, Амогус работает. Автор... Где? А, наоборот, опять не работает. Дай, дай я сяду к тебе. Сервопривод перепривяжи, как я тебе говорил да, да, да. уже. Да, да, да. Чему, опять не двигается нога? Может, я не привязал? А, массу убери. Вот. А, Обратный поворот во. включи. А, и вот этот механизм надо видим сзади сделать. Во, смотри. А, могу сработает. Ладно, я тебя поздравляю, ты закончил свою постройку. Сейчас я заново загрузи, все настройка, как только что настраивал. А, а я сейчас возьму лук и сделаю бак с луком, чтобы мог летать хорошо. Дрим, привет. Дрим, отойди. А Дрим а слышит? Я все слышу. О, привет. Я с Дримом еще не разговаривал. Но это не настоящий Дрим, у которого 26 миллионов подписчиков. Ну это понятно. Да. Ну потому что ты англичанин. У Кримсона тут радужный робот, который стреляет огнем. Ну вообще а не тут... -а. Что-то крутится, крутится. О, и ходит тоже обалденно. Ай, ай, он меня хочет затоптать. Так, ладно, я полетел дальше. Ой. Иду к синим. А здесь у нас строится какой-то... А, это типа колеса, Спасибо. и будет робот. Ты знаешь, у тебя колеса осталось. Кримсон! Кримсон что-то сделал! Он идет меня убивать! Ты знаешь, э... Кримсон постройку не сохранил, так что не смей ему вредить, пожалуйста. Я не врежу все. Он, он своего робота так и сохранять не хочет. Сондер, перебыл, можешь мне краситься? Сондер, дай мне розовую конфетку, пожалуйста, Ой. у меня кончилось. <с kiss> Спасибо. Я ее съесть так. не могу. Так, теперь я пошел заниматься рукой с пистолетом вылазищей. А могут очень поторопись. Очень. Д декор перестань строить. Очень торопись. У тебя мало времени. Тебе бы хотя бы, я говорю, я механизм. не успею. Я успеешь, не успею. если захочешь. Если будешь думать, что не успеешь, то ты не успеешь. Я если не захочешь, то ты успеешь. Так, у робота Сондера крутится все это. У него есть пушка с камня. меня. Прикольно. Функциональный. Еще он умеет ходить. Дрим. А, Кримсон, ты что там делаешь со своим роботом? Кримсон, вот за что ты меня стреляешь? Робот, который упал, стать уже не может. А вот ты, робот Сондера. Который умеет очень круто прыгать. Прыгательный робот. Робот Кримсон, у которого крутится барабан, и он умеет прыгать, как по Кримсон, ты говоришь, у тебя все занято. Твой городок... Там полно места. Там можно даже 100 роботов разместить. Или наверху. Например, твой экскаватор. Там тоже много места. Ну, Кримсон, ну, Кримсон. Я от тебя не отстану, пока не сохранишь этого робота. Кримсон, ну, Кримсон, ну, пожалуйста. Храни его вот, с экскаватором или с домиком своим. Ну, пожалуйста. Или с машинками. Там много места. У нас появился еще один участник, который встроил своего робота около часа. ...своего робота? Ким. Ой, блин, такой жесткий робот. А можешь мне показать, как он работает? А ты вообще можешь включить микрофон, чтобы тебя слышно было? Да, конечно. Так, ну тогда давай посмотрим, что за робот, как он работает. И это ты построил за полчаса? А он реально работает или просто... За час и немножко там час и с чем то Привет, я тут. сколько времени осталось а 12 минут я думаю я попытаюсь но сомневаюсь что руку умею сделать ну давай сумей. там один человек, человек шел. так я давай покажи что он умеет прикольно но там что-то сгибается разгибается а еще чего у него есть можно я на кресло сяду и посмотрю Так, первое, что он умеет Конечно, надо кувыркаться Как же без этого? Ой Так, у него есть сзади кнопки Магнитные поля, окей Эта кнопка у нас регулирует Понятие этой ноги Красная кнопка, я не знаю, что делает Также вот здесь делается все U, чтобы вращаться на месте, и e тоже. А как перемещаться на него? Мотор? Я еще... <связываю> Это самое. Не, не ну, я к нему моторы переделал на кнопку. Это, э, английскую Y. Типа надо вправо-влево нажимать, чтобы он входил нормально. И у вас осталось 9 минут на строительство. Я бы хотел бы зайти в синюю команду, чтобы узнать, как там дела с постройкой, которая только строится. Да, оно должна получиться самая крутой. Задумка успеешь ты, классная. успеешь. Давай, вот такое тело оставь. Типа, мугус. Ну, настрой просто и все. Ну, сделай что-то. Хватит декорировать все. У тебя осталось 8 минут. Ну, надеюсь, ты все успеешь. А. Кримзон помогает Сонду сесть в этот аппарат и посмотреть. Ладно, вы решили друг друга обменяться и поуправляться. теперь посмотреть. Какие у тебя ощущения, когда ты остался один, кто строит, и у тебя осталось 5 минут на постройку, мы в тебя верим, остается 5 минут 20 секунд, и одна постройка незаконченная. Ну и, короче, мы в него верим. Да, ведь? Мы же в него верим. Верим, да-да-да. Конечно, верим. Хорошо. Одержать, Верим в него. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Запускаю салют. Запускаю салют. Ну, ну все. Мы начинаем смотреть всех роботов.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 Огнестрельным оружием, например, или дальним, щит защищает. Ну и в принципе, все. Дальше а он... он может еще летать, и все. Щиты включи. Ну, вообще, я из фильма Тихоокеанский рубеж делаю. А он умеет руками двигать или ногами. Ну, ходить да он умеет. Только криво, немного. Ну, за один час, может, чуть больше. А! Немножко больше, там буквально 10-20 минут еще. Помните. Ну, мы тоже два часа строили. А еще этот, он руками там был в управлении, мог что-то двигать. Ну, руки а, там, я помню, сгибались у тебя. А, ну да, это на тени кнопки, чтобы. Ну там. Ну, вот так они сгибаются. Только я его еще больше хочу сделать в дальнейшем. Фраза в 3-2. Но еще больше функций добавить и хоть бы нормальную доделать. Так, ну тогда смотрим следующего робота. А Кримсон уже сюда прилетел, и вот радужный робот Кримсон. Ну давай садись, покажи, как он работает. Да, запрыгнуть не можешь. Можешь конфетку съешь. Так, у него крутится барабан, а как он ходит, покажи. Ты очень долго этот механизм делал. Ну, ходит прям как робот собачка такой есть. Ой, это режим кувыркания. А еще что он умеет? О, он умеет просто прыгать. Летать тоже. Как -то далеко ты улетел. А может из пушки стрелять? Да, наверное, военный робот-человек. А, пушка тоже есть. Немножко непроработанная. Ой. Можно я на нем покатаюсь? А сейчас. А куда нажимать? А ЕКЮ. E а чтобы вперед перемещать? А он сразу. А нет, форвард С. А на нем прыгать? Ну прыгать я научился, так пум. Можно то же самое делать назад. Мне ваши роботы очень понравились. мы обязательно некоторые с ним. Так. Они умеют еще он, так бегать. Можно сразу включить режим кувыркания вперед или назад. Если ноги согнуть. А ходить просто, да, вот так. Сейчас. Пушкой можно стрелять на F. Ой, на F ракета все-таки. А, нужно все-таки просто выделять пушку, наверное. Барабан активируется с помощью этой кнопки, и пушка тоже. Ну, в этом роботе больше ничего нету. Очень прикольный. Так, ну давайте дальше. Я пойду сейчас к Сондуру. Сондура, у нас какой в команде? Красный. А, а что твой робот умеет? Попробуй походить вперед. О, так он прикольно ходит. <laughs> Даже может любого человека догнать. А разворачиваться может? Разворачиваться тоже может. О, еще есть супер прыжок. Вот. Кажется куда-то... А, вон там. Давай уже сюда, возвращайся. У тебя там есть наверху пушка. Что она умеет? Я идет, ты там делал механизмы для нее. Она умеет вращаться. Подниматься, опускаться. А еще ты там поршни ставил. Или ты их удалил? А. Может выдвигаться вперед и задвигаться назад. Опускаться. А стреляет как? О, сколько магнитов. Попробуй вот этого из 3 а, нет, или это из 7 Его попробуем магнитом. Маленький робот, пушку разверни. Нет. лучше заново загрузить, у тебя какой-то баг произошел. Но магнитов было много, сейчас посмотрим, что будет. Маленький незаметный робот. Так, ну давай, попробуй. Из 7 стоит, даже не подозреваясь, что к нему пошел... Подошел маленький робот. Робот вытягивает свою пушку. И... И... Эм. Танк очень тяжелый, или он у него фиксацию, наверное, да, включил? И у него фиксацию Ким не включал? Роб... Танк слишком большой, поэтому робот ничего сделать не может. А вот Дриму... Не, у тебя магниты, видишь, не опускаются. Ой. Произошло. А, давай я попробую поуправлять роботом, а потом пойдем дальше. Ой. А это, кажется, мне меня что-то. Даже конфетку есть не могу. Больше не на лесу, похоже на жирафа. Жираф Кримсон. Так, можно я роботом поуправляю? Освободите место, пожалуйста. Ну, Сондер! Пожалуйста. Я, я залез. Он очень классно ходит. Ой. Только тут Дрима постройка мешает. Дрим может отойти. Он ходит очень, довольно быстро и прикольно. Также у него есть подъем и опускание пушки. Вращение пушкой. Пошни на РАЙ. Прикольно. Дальше. Активация. В. Магнитами у нас. Так. так, дальше есть С. И кайша Е. Так, бегать умеет. Сейчас. Я попробую опустить все это. Не, вот тут какой-то баг просто с магнитом, поэтому не работает. Так, еще этот робот умеет прыгать. Прикольно. Ну, вот этот магнит, который прыжки делает, он работает. А магниты, которые здесь, забагались. сондер можешь удалить магниты? Я свой поставлю. А, нет. А, давайте дальше. Сейчас мы будем смотреть робота Амогуса. Арти, а что ты пропал? Я тут. Ну, я сейчас к тебе иду. Ой. Ты в какой команде был? Ну, давай тут загрузи его. Ой, хорошо. Так. Так, тут есть место для друзей. Вот, открывается шлют. Да, можно загрузить к друзьям. Тут есть стульчик. А, это место для друзей. Да. Также этот шлюз может закрыться. Дальше. Мне стульчик нужен. Вон у тебя сверху есть стульчик. Я готов. Ты можешь руку задвинуть, или она там стоит? Могу. Заган. Проблема с пистолетом будет. Да. Я планировал нож. Мы застряли. Просто вот эта машина мешает. Мы застряли. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.